Целую зайку я сонного, Одеялком я укрою ноженьки, И у фонаря возле оконного Помолюсь о своей зайке боженьке. Носик мой сопит уже в подушечку, Месяц к нам в окно вот-вот покажется, Как же обожаю свою душечку, Спящий он еще красивее кажется.